Всем доброй ночи. Итак, второй ритуал, который я хочу вам подарить сегодня, это получить машину у судьбы. Так будет правильнее звучать, потому как вы не не просто покупаете эту машину, и не просто купите, естественно вы купите, вам на улице никто его просто так ее не подарит, но этот ритуал приблизит осуществление вашей мечты. Этот ритуал нужно проводить в совокупности с денежными ритуалами, которые я дарю. Если есть определенная цель, и вы призываете для этой цели духа удачи и просите, то ваша цель, она досягается за короткое время. Итак, что нужно для этого делать? Во-первых, вы должны рассчитать свои возможности и захотеть ту машину, которая вам, собственно, по карману. Если вы попросите слишком дорогую машину, значит, вы будете чуть дольше ждать. Если попроще для вашего заработка, значит эта мечта получится у вас быстрее. Ну, например, если у вас доход 50-60 тысяч, то очень возможно, что вам на выгодных условиях могут в кредит оформить машину. Либо родители могут помочь отдать какую-то часть, либо любимый мужчина может подарить, может быть, если есть такой шедрый человек в вашей жизни. Но в любом случае, из такой зарплаты, если вы будете постепенно скидываться и собирать, то вы за короткое время вам помогут, то есть уменьшат ваши расходы вы получите помощь и содействие сил, и за короткое время можете накопить 300-400 тысяч и купить себе ну, машину такого среднего звена. Да? Если у вас доход 200-300 тысяч, понятное дело, что вы можете позволить себе купить машину намного дороже, ну на 2 миллиона можете собрать. Я к тому, что вы должны в этом случае ставить себе цель реалистичную. Тогда за короткое время вы этой цели достигнете. После, когда вы захотите поменять марку машины, естественно, вы можете продать, добавить и купить уже более такой, знаете, высок Высокой марки да, машину, э элитной марки машину и так далее. То есть, если в других э ритуалах, я вам говорю, не бойтесь мечтать и захотеть большего, в этом ритуале точно так же не бойтесь мечтать и захотеть большего, но рассчитать свои силы. Потому что, если вы хотите машину э -э более такой... Э -э высокой марки, и зарплата ваша, скажем так, чуть больше среднего, конечно, это будет долго длиться. Но если вы хотите, чтобы силы вам помогли быстрее приобрести, то ставьте более реальную цель. И тогда силы помогут вам и накопить деньги, и избежать непредвиденных расходов, и достигнуть вашей мечты быстрее, намного быстрее, чем, чем обычно у вас бы получилось. Казалось бы, кто-то скажет, ну, можно делать денежные ритуалы, накопиться и купишь. Можно. Но если есть определенная цель, то в этом случае именно целенаправленно вас будут вести всеми дорогами, помогать, э, уменьшать ваши расходы. С разных источников будут вам дарить деньги до того момента, пока ваша мечта не осуществится. Э, первый вопрос, который у вас возникнет. За какое время сработает, то есть за какое время это получится? Э, самый большой, большой срок, э, который я знаю у людей, которые проводили этот ритуал, это полгода. Обычно получается за 3-4 месяца, ну, от силы полгода. Если все сделаете правильно. А делать нужно таким образом. Каждый вторник, сейчас не вторник, но я, собственно говоря, вас просто учу, поэтому это для меня не обязательно, какой день я вас учу. Каждый вторник вечером после 8-9 вечера, когда солнце село, Берете 4 черные восковые свечи и свою фотографии распечатаете заранее фотографии машины той марки, которую вы хотите. Вот любую марку, которую вы хотите, на которую вы тянете, которая, собственно, для вас реально в данный момент, но просто не получается по каким-то причинам, то какой-то расход э, требуется там непредвиденный то еще что-нибудь то может вам не, не одобрять может вам легче взять в кредит скажем но вот никак не одобряют еще что-нибудь вот обещали там зарплату премию вместе и вы могли бы все это собрать и скинуться еще купить но вот не получается и так далее э, берете распечатываете марку машины качественно распечатайте, чтобы прям цвет все было понятно вашу фотографию. Значит, ваша фотография должна быть внизу, марка машины сверху. Вот так разложите, начитайте четыре раза, оставьте свечи догореть фотографию с машиной вот так вместе ну естественно если там отделяться ничего страшного вместе положите вот точно так же как вы проводите ритуал положите где-нибудь спрячьте можете в книгу положить можете в сундук но чтобы никто не видел прячете свечи догорели огарки свечей на следующий день выносите оставляете под деревом и оставляйте 4 монеты молча уходите ничего не говорите и вот так проводите до того времени, каждый вторник, пока силы не помогут вам купить э, ту машину, которую вы хотели. Когда вы купите эту машину, э, купите вино, не скупитесь, возьмите хорошее вино, 4 монеты, идете опять же под дерево, можно под другое, не обязательно каждый раз под одно. Э, Немного вылейте на землю, остальное поставите. Монеты четыре положите на, на землю под дерево и говорите «Откупаюсь и благодарю». И уходите молча. Я думаю, что не, не очень большой откуп и небольшие расходы, да, учитывая, что духи помогут вам осуществить свою мечту, то есть приобрести своего железного коня, который нам всем всегда необходим, просто жизненно иногда. Когда есть свой транспорт, спокойнее живется, потому что и дела свои можно, то есть все свои дела успеть и ехать куда нужно. Да и вообще, мало ли что случится, у тебя есть транспорт. Итак, читать нужно таким образом. <къех> Зажигаем свечи. Кладем посреди свечей вот свечи таким образом нужно поставить то есть четыре стороны света именно черный воск пожалуйста внизу не пишите а где купить а что делать полно сайтов полно магазинов сейчас вообще нет проблем приобрести что-либо для работы для ритуалов и каждый вторник до того момента пока вы не купите эту машину а купите я вас уверяю очень быстро если тем более будете проводить совокупности с ритуалами. И, естественно, если будете работать заодно, сверху с воздухом машина не упадет Но если раньше постоянно что-то случалось, не могли накопить, сейчас вы накопите очень быстро. Потому как вы уже поставили цели попросили для этой цели благословения духов. Так, сейчас, секунду. Немного это так горит не очень мне не нравится читайте четыре раза оставлять свечи догореть когда уже остается чуть-чуть огарки вот, свечей нужно потушить гасильником желательно свечи отложите в сторону спрячьте фотографию с машиной тоже отложите. когда все получится что делать с этими фотографиями да ничего не делать Отдельно оставьте. Через некоторое время, может быть, захотите другую марку, значит, делайте другую марку. За других такие ритуалы делать нельзя, только за себя. Поэтому, если кто-то хочет приобрести, посоветуйте, дайте этот ритуал, и пусть человек проводит. Но желательно после того, как вы провели, у вас получилось. Почему говорю? Потому что лучше после результата говорить... Поскольку в этом случае магия требует молчания. Только когда получится, только тогда говорить, что вы провели, но не раньше. И советовать, естественно, в том числе. Ни за кого провести не можете. Единственное, что вы можете, если вы хотите приобрести для семьи машину, ну, естественно, будет ездить на нем, может, ваш муж или ваш сын, ну, или еще кто-то из вашей семьи, вы можете провести для себя. То есть вы соберете, вы купите, но... Ну, это будет служить вам всем, вашей семье. Итак, начнем. Рыцари владели конем, а мне владеть конем железным. Свечи зажигаю, духа удачи от фортуны призываю. К себе призываю, извиняюсь. Перед тобой дух удачи стою и тебе говорю, чего мне железного коня? о котором я мечтаю. Огонь горит, а я свою мечту себе получаю. Свеча горит и тает, мою мечту приближает и в руки мне вручает. Фортуна мне в помощь. Мой железный конь будет моим. Заклято. Рыцари владели конем, а мне владеть конем железным. Свечи зажигаю, духа удачи от фортуны к себе призываю.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 Фортуна мне в помощь. Мой железный конь будет моим. Заклято. Начитали четыре раза. Остали догореть. Остальное все по плану. Как я вам сказала. И за короткое время вы приобретете железного коня. Откупитесь от духов. Поблагодарите. И можете дальше проводить. И дальше снова копить на вторую машину. На третью. Почему бы и нет. Потому что вы этого достойны. Если вы считаете, что вы достойны жить хорошо, значит, вы будете жить хорошо. Плохо живут те люди, которые все время говорят, я скромная, я могу и на автобусе поехать, да я простой человек, мне большего и не надо, не надо и не дадут. А вот надо, просите и получайте. Всем удачи!